Немного лирики. Если хочешь ты продвинуть свой проект ужасно важный, нужно видео скорее для Инета записать, чтобы люди все смотрели, громко хлопали ушами и ручонками тянулись к своим толстым кошелькам. Для такого вот эффекта нужно к дяде обратиться, для такому, что продвинул он видос чудесный твой. Знаю одного такого. Он и мне помог недавно. Теперь видео снимаю я почти что каждый день. Ты давай, дружок, не мешкай. И пиши ему скорее. Прокачай меня харизмой, желтый. Ты же ведь мужик.